Ты должен успеть навязать свою волю Как только успел отстегнуть парашют Ты должен успеть навязать свою волю Как только успел отстегнуть парашют И действуя дерзко, стремительно смело Так учит десант и устав Любую погоду ты сделаешь тело, В любом направлении на этой земле Тело в любом направлении на этой земле, за это тебя называют десантик, за это дельняшка небесный верет. И Не каждый в десанте, ребята, романтик, то в каждом десант оставляет свой след. И каждый в десанте, ребята, романтик, то в каждом десант оставляет свой след, и гордость. На пехоте последуют те кто в десанте сейчас за тех кто был с в свободном полете за ВДВ за никто кроме нас за тех кто был с в свободном полете